В общем, что могу сказать? Днем... А, и блин. С новым голодом. В итоге нового года, Короче, у меня появился ноутбук, у меня появился новый телефон. Я научился а, делать свое лицо руки. Уже возможно я еще на компьютере смогу так делать. Сейчас я на телефоне. Да, вот камера не, не записывали бывает, это быть, вот такой реалистичный но, ну, в общем, но и то, и то. ну, чушь, то, чушь, то. чушь, чушь, чушь, чушь, чушь, чушь, чушь, Короче, мы тут загружаем игры. чушь, загружаем. Короче, вот мы в общем-то, роутер, который не хочет никак ускорять интернет и, типа, и нет, в очень медленно заехала стримы из-за компьютера, очень медленно, я нещупал Это моя лампа, Я нам там выключится, потому что я уже заснял себя. И, в общем, сейчас был день. Это мой компьютер, точнее, мой монитор с компьютером, который умирает немного. Да. А это мой сок, э, мой талисман. В общем, вот. У меня тут гирлянды, ёлочка, гори. Они посыпались. Помню, когда еще он стал, что я тоже к парень. Тоже по этой помощи. Копью должен быть. Значит, конечно, сейчас я Сейчас я пройдусь. У меня два стойма, я за них зацепился уже. Молчу, мне то поставили. Это что такое? Маленький волшебник мне поставили на биткому. Уже еще вчера я его выпил до дна, потому что я яблочный, мне понравился. Тут кислинг, с кислятин. И, короче, птицы, знаете, что взял? У меня компьютера уже приходит. у птицы, знаете, что взял? Вот я елку поставил, вот смотрите. Оцените. Птицы тоже мой кот, хотя тут гоняет. Ладно, ну, ну пошли отсюда. И мы перемещаемся в мою... Ну, в мою комнату. Короче, тут стоит елка. За елка. Ее стали, тут в вам ну, стоит птица вот, короче, идем уже в южную комнату тут, как всегда, завал мне стыдно мне все же стыдно, кстати, мне кружку подарили вот такая вот кружка блин, такая вот да, кружка а вот наши аниматроники они мне пока что сейчас стоят, затем большой Фредди охраняют кружку да я види кружку так, и подставка для телефона я надо тоже взять с собой ой, а тут у нас завал, потому что это мой старый ноутбук 2012 года. Вы его уже видео видели. А если не видели, то увидите. увидите. Ой, у меня тут это наушника-капелька. Вот такая вот капелька. Свет нафиг нет. Тут зарядки от ноутбука. Тут зарядка от телефона. Там, кстати, еще пробовать старший. В общем, как там вот так и ножники тут что-то отрезал. А это от нового холодильника, кстати, еще холодильник купили. Вот у меня тут. Еще подарили. Короче, вот он, этот ноутбук, правда, его от Секи уже снял. Врач вот его клавиатура. Такая старая клавиатура. На этом вот ноутбуке, вот с этой камеры, я начну записывать когда -нибудь. Также его характеристики на 12 год. Вот, тут такие вот характеристики. Конечно, слабые, кроме процессора. Только тщу на процессоре. Сейчас спалюсь, вот, телефон, человек, пушку покручу. Вот, раньше такой был экран стеклянный, и можно было спалиться вот с лицом, например. А вот я наделал специальные перчатки. вот и так. короче, снова годом. С Новым годом, Да, поздравляю вас. Вот вас даже Пойдемте поздравить. Я вас поздравляю. Я ведь ведь в А это мой бой. пока тебе